Если рецепты привычных супов, борщи и похлебок вам уже приелись, то я расскажу, как приготовить фасолевый суп с домашней лапшой, оригинальный и очень сытный вариант для первых блюд, рекомендую. Рецепт такого супа мне очень понравился, он получается очень сытным и питательным, лапшу рекомендую готовить самостоятельно, но если нет на это времени или не умеете, то можно заменить ее покупной и не обязательно лапшой, для более интересного аромата и вкуса добавляю копченые колбаски и ветчину. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Фасоль у меня нескольких сортов, замочил ее заранее в холодной воде на ночь, а затем отварил в подсоленной воде. 2. Чищу и мою морковку, мою лук пари, нарезаю все тонкими кружочками с небольшим наклоном картошку чищу и мою нарезаю ее небольшим кубиком в кастрюлю забрасываю фасоль картошку морковь и пари заливаю водой и довожу до кипения 4 колбаску и ветчину нарезаю небольшими кусочками и забрасываю к овощам готовлю 15 минут вкусняшки подписавшимся 5 зелень мою а чеснок очищаю, измельчаю все и добавляю в кастрюлю к остальным ингредиентам. 6. Довожу содержимое кастрюлю до кипения, по вкусу солю и добавляю специи, красные и черные молотые перцы, выключаю огонь, накрываю крышкой. 7. Для лапши. В миску насыпаю муку, по центру делаю углубление и вбиваю яйца, вливаю понемногу воду, замешиваю тесто. 8. Получившееся тесто раскатываю тонко с помощью скалки. 9. Нарезаю приготовленное тесто небольшими полосками, немного подсушиваю. 10. В отдельную кастрюлю вливаю воду, по вкусу солю, довожу до кипения, отправляю туда лапшу. 11. Готовую лапшу перекидываю на сито, чтобы ушла вода. 12, в миску наливаю супчик и добавляю лапшу, подаю блюдо горячим, приятного аппетита. Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь, о составе нашего блюда. Фасоль, 400 грамм. Колбаса, 150 грамм. Ветчина, 150 грамм. Картошка, 200 грамм. Морковка, 150 грамм. лук пари 50 грамм. Зелень по вкусу, чеснок, 2 зубчика, соль и специи, по вкусу, мюка, 0,5 килограмма, яйцо, 2 штуки, вода, 200 миллилитров, количество порций, 5-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Удачи, друзья, заходите.